Короче говоря, продал Apple Watch. Это был понедельник. В этот день я собирался купить самую последнюю модель Apple Watch, но чтобы купить новые, сначала нужно продать старый. Точно, продам свои старые Apple Watch, добавлю денег и а возьму себе Apple Watch Series 4. Я начал подготавливать часы к продаже. Достал коробку, достал все свои ремешки, разобрал весь шкаф, постепенно разобрал всю квартиру и прибрался в доме. Черт! Оставалось мало времени. Решил ускорить процесс продажи. Я стер информацию с часов. Протер часы, так они выглядели более презентабельно. Так и напишу в графе с информацией о внешнем виде товара. Я зашел на барахолку, создал объявление, сделал описание к своим часам. Получилась трогательная история. Я растрогался. Мой троюродный друг растрогался. Четко. Опубликовал объявление. Но еще нужны фотографии часов. И даже видео. Тьфу ты. Удалил объявление. Сфотографировал часы под разным ракурсом. Сделал селфи со своими Apple Watch. Они были красивыми. Даже красивее меня. Э, так вот почему все девушки встречались с тобой. Еще заснял ролик на свой телефон. Получилось криво. Перекинул видео с айфона на компьютер. Открыл ролик в 5K-плеер. С помощью бесплатного и встроенного редактора изменил мне нужные параметры видео. Сохранил измененные видео за считанные секунды. Чтобы объявление смотрелось еще выигрышнее, загрузил видео с обзором Apple Watch прямо с YouTube в нужном мне разрешении формате. Ко всему прочему, в программе есть функция встроенной записи экрана iPhone. Владельцем Windows будет очень кстати. Загрузил новое объявление на доску объявлений. Я начал ждать. Подождал 2 минуты 10 минут. За это время набралось всего 0 просмотров. Решил действовать радикально вышел на улицу нашел более крутую доску объявлений начал расклеивать свои листовки по всему району вечерело я вернулся домой решил проверить статистику объявления уже было полторы тысячи просмотров 200 сообщений и 50 пропущенных офигеть из меня бы получился неплохой промоутер я начал отвечать на сообщения. спустя 100 сообщений я захотел перекусить я поел попил подремал проснулся на часах было десять вечера нужно отвечать на сообщение по часам и уже продать их сел за ноутбук и начал отвечать как вдруг мне позвонил незнакомый абонент это был потенциальный покупатель я взял трубку он был готов купить мои Apple Watch завтра в 10 утра. Я согласился, но сразу же обговорил, что торг не уместит. Покупатель ответил, что даже сделать надбавку на мои часы. Да я вообще в ударе. Наступил вторник. На часах было 10.02. Я вернулся домой без часов и с обговоренной суммой. Я собрал достаточное количество средств, чтобы купить себе новые Apple Watch Series 4. Я зашел в интернет-магазин, выбрал нужную мне модель. Заказал. Оператор сказал, что курьер свяжется за мной за час до приезда. Спустя час в дверь звонил курьер без звонка о приезде. Хорошо, что я запланировал набрать ванну суточкой на 13, а не 12. Часов. Я, радостный в предвкушении новых Apple Watch, открыл дверь курьера. На пороге стоял мой курьер. Я расплатился, отдал деньги. Курьер отдал Apple Watch. Было четко. Уже как неделю я пользовался своими новыми Apple Watch 4. Был доволен их огромным дисплеем, тонким корпусом, а также быстродействуем системой и новыми циферблатами. Э, привет! Ну что, готов разыграть Apple Watch? Круто он. Представляешь, разыграем тесет самого Apple Finder и станем знаменитыми миллионерами. Короче говоря, продал Apple Watch. Привет, Если это видео одну 1000 лайков, то следующее видео будет обязательно от моего лица, и там на протяжении всего ролика я буду подтанцовывать. А пока вы набираете 1000 лайков, вы можете посмотреть, какие я танцую, и может быть это ускорит набор 1000 лайков. Поэтому давайте уже быстрее там делайте под контролем. Ну пока моё время подходит к концу, меня уже выгоняет из кадра, поэтому увидимся в следующем видео, если одну 1000 лайков. И чао-какао. Ну все, давай, мы уже поняли то, что ты в танцах, поэтому давай, если набираем одну тысячу лайков, то все, следующее видео ведешь прям ты, а я буду отдыхать.